Для женщины есть тоже определенные критерии. И первым критерием тоже я начну с рода. Все-таки это корни. Обязательно с отцом и с матерью должны быть равные отношения. Глубокая уважительность, любовь обязательно равна. Это тоже, чтобы не быть инвалидом, у которого одна нога короче другой. Понимаете это? Вот посмотрите честно на свои отношения и обязательно найдите решение, чтобы эти отношения были именно такими. Очень важно для женщины особенно это взаимоотношения с отцом. То есть она должна понимать, видеть в отце мужчину, и на этом примере взаимодействия с ним она закладывает фундамент своего взаимоотношения с, в дальнейшем с мужчинами. Потому что отец – это первый мужчина. А девушка, выходя из семьи, она должна вынести из семьи глубокие, уважительные отношения с отцом, как с мужчиной. И это это гарантия того, что у нее в жизни с мужчинами будет все прекрасно. Чаще всего проблемы с мужчинами у женщин возникают тогда на почве того тех нерешенных задач, которые у нее были с отцом. То есть мужчины и все остальные как бы создают уроки для того, чтобы она их выполнила, которые не выполнила в отношениях с отцом. Это вот с родителями. Дальше. Для девушки в плане зрелости очень важно, это, вот, это наверное, самая главная ее ценность, это развитие женственности. Развитие тех всех замечательных женских качеств, а их очень много, более двухсот. И это все требует свое приложение сил. Надо знать их, надо развивать их. А это ресурсы, обогащающие женщину. Она выходит в жизнь классной женщины. То есть это развитие женственности, это очень, это ее прямая миссия. Потому что она приходит в эту жизнь не просто женщина, она приходит еще и творительницей пространства для мужчин. Творительницей пространства счастья, творительницей пространства культуры и так далее. То есть у нее много функций. И именно... Через женственность. И через женственность, конечно, рождается и материнство. То есть материнство тоже должно быть в ней заложено, пробуждено, осознанно. Должна быть грамотность соответствующая в материнстве. То есть материнство как часть женственности, но ни в коем случае не наоборот. Вот такое понимание. Но Тем не менее, готовность к материнству должна быть. Это тоже важные показатели зрелости женщины. Будут дети, не будет детей, но она должна быть готова к этому. Дальше, понимание ценности мужчины. Ну Здесь вытекает из взаимоотношений с отцом, как я сказал. Если она видит в отце мужчину, то тогда легко понять ценность мужчин вообще и, соответственно, легко строить отношения с мужчинами. У женщины, которая выстроила с отцом очень гармоничные отношения, как мужчина и женщина, вот так относится она к нему, уважает, ценит, любит его так, то ей легко в жизнь приходят мужчины, соответствующие тоже гармоничным, с гармоничными отношениями. То есть вот эта ценность мужчины, зачем он рядом, не просто производитель детей там, или э, финансовый обеспечитель. Нет, здесь все гораздо глубже. Здесь опять же должно быть должно понимание, что мужчина и женщина встречаются для дальнейшего развития своих личностей, своих ресурсов, своего творчества. А мужчина и женщина вместе это огромная мощь, это мощь, во много раз превышающая мощь одного человека. В сотни, в тысячи раз, в зависимости от силы любви и глубины отношений, вот такая мощь. И это позволяет и родить детей, и построить счастливые отношения, и создать комфортные условия, и достаток, и так далее. Вот такая мощь совместная мужчин и женщины, вот она это создает. Такое понимание мужчины, это важно, потому что на сегодняшний день не все женщины понимают ценность мужчины и зачастую стоят над мужчинами и воспринимают их даже, как, даже не только отдельных мужчин, но и в целом мужское племя как что-то вторичное. Это далеко не так. И не женщина вторична, и не мужчина вторичный. Только равенство, обязательно глубочайшее равенство. И понимание вот этого равенства – это тоже высочайшая степень зрелости. Если женщина, точнее, снисходительно относится к мужчине, не уважает, не ценит, то она незрелая женщина. Это нужно точно понять. Это а, однозначно. И она это должна понимать и честно посмотреть. Если есть малейшие какие-то а, а, такие вот элементы унизительного отношения к мужчине, неуважительного, равнодушного, это говорит о ее незрелости. Имейте в виду, дорогие женщины. Дальше. Женщина должна быть как я называю, министром культуры семьи. То есть развитие культуры – это ее одно из обязательных составляющих ее зрелости. Она должна быть культурна во всем: культура питания, культура одежды, культура устройства дома, культура секса, культура отношений, культура воспитания детей и так далее, и так далее, и так далее. Все должно быть на высочайшем уровне культуры. Это языки, там песни, танцы. Все, все сопровождает, все должно быть раскрыто в этой женщине. Она министр культуры семьи. Она создает культурное пространство для всей семьи, для детей, для мужа. И таким образом эта семья растет и развивается.